Всем привет, с вами Черри. Это уже девятая часть постройки города Майнсрукт-Сити. Сегодня мне опять же отключили интернет. И я наконец-таки достроил то, что в принципе, я думаю, вы уже поняли. Это гаражи. Да, вот так по моему мнению выглядят гаражи. Хотя я, в принципе знаю, как они выглядят. В общем мы сейчас зайдем в каждый гараж почти в каждый в некоторых гаражах тут просто пусто вот допустим первый гараж они все подписаны вот эти большие железные это для более богатеньких таких 1.1, то есть один дробь один ну я думаю вы поняли то есть вот такая такой спорткар типа стоит ну типа вот. в том ты -то прикол что типа здесь такой холодильник тут и тут подъем такой наверх оп оп оп а тут комнатка такая О, телевизор тут шкафчик вот такой вот тут кроватка тут хавка хавать можно в общем как у если кто смотрел такси как у даниэля в принципе да. <coughs> дальше дальше у нас вроде как <coughs> дальше у нас стоит такой типа дома на колесах но я по крайней мере Пытался сделать его похожим на дом на колесах, но немножко не вышло. Вот он такой. Ну и все. Больше тут ни черта нет. То есть в этом гараже вроде... Да, в этом гараже пусто. А вот в этом э, тупо сундуки стоят, то есть они и все, больше ничего. Давайте пока все вот эти... В этом вроде тоже пусто. Да, в этом тоже пусто. Вот здесь стоит машина. Да. Тоже такой белый э двухместный спорткар. А нет, даже не спорткар, это... Хотя, фиг его знает. В общем, что вы захотите, то это и будет. Мне это вообще без разницы. Я просто пытался сделать машину. И в этом тоже пусто. Да взлетает. Так. Э здесь у нас... Тоже пусто. Здесь тоже пусто. И в этом вроде тоже пусто. Да. Все, они все пустые. Значит, идем дальше. Вот тут у нас стоит машинка. Вот такая машинка. Вот тут сундучки. Тут она открыта. Тут типа вход. Дальше. Тут вот это вторые уже идут. А первый, второй. Это третий. Ну, третий первый второй третий четвертый пятый Их тут пять одинаковых там еще с другой стороны пять одинаковых в общем ни о чем вот тут еще машинка кстати но она как бы немножко разбита да, можно так сказать ну и в общем она немножко разбита и все она тут давно стоит так в принципе можно заметить Значит, дальше тут у нас пусто. Тут, вот тут тоже типа ну тут такая маленькая машинка вообще а это у нее зад вот, у нее перец такого тут вот если так сбоку встать то хрен знает где у нее зад где у нее перец тут вот так вот все стоит ну в общем-то и да все дальше у нас овечка тут овечка у нас дождь Тут тоже машинка стоит. Вот такой вот, а, если кто видел, вот там стоит красный, здесь стоит синий пикап. Здесь еще сундучки. это ну, да, типа пикап, по крайней мере, более или менее он может быть похож. Тут пусто. Так, а, 9-3, значит идем. Тебя... а как меня дождь задолбал. Дальше вот. Тут у нас четвертый. В четвертом просто ничего. Вот, в четвертом ничего. В пятом, как бы пятый, как бы он есть, но он очень старый и очень сломанный. Здесь стоит вот такая вот раздолбанная машина. Вот у нее тут даже мотор. Тоже двигатель сломанный, все сломано. Она стоит прям жопа тут. Все держится вот на этих балках. Так, шестой. Дальше вот шестой. Тут у нас тупо сундуки. Тут ничего интересного нет может в сундуках полазить, там ничего не найдете, все равно. Вот здесь стоит, типа, такой, как бы, мотоцикл, даже, скорее, мопед. Да, это мопед, и здесь чувак живет. Блин, как Даниэль, второй раз повторяюсь, это такси. Вот здесь спать он тоже можно жить. Ну, в гаражах жить можно тоже, если они не протекают Тут у нас, это у нас, вот же, восьмой. Вот тут у нас вот такая немножко поломанная машинка стоит. А вот тут у нее лежит номер. Это номер и потому что сзади у нее номера нету. Вот. Она старая просто. Ну она даже не старая, она целая, она сломанная Во, заплетается язык Она немножко сломана. Тут у нас вроде что-то было. Да, тут у нас машинка стоит. Обычная машинка и все. Там два вот сундучка, а тут машинка стоит. И все. Ну, ничего интересного даже что делать не буду, потому что это бессмысленно и там ничего нету Так, вот тут у нас идет, это по сути должен быть а, десятый Стоп. А десятый у нас вот это был, сколько я помню, да? Это девятый. Ага. Весело. где Десятый? А, ну да. По сути это и должен быть 10. да это должен быть 10 но его тут как бы нет он все снесли его этот одиннадцатый тут у нас вот такая машинка скидки у нас книжки тут ни одного сундука ничего интересного но машинка вот такая вот она единственная вообще которую я сделал такую именно. вот дальше Идем в двенадцатый, да? Да, двенадцатый. Тут у нас вот, тут у нас уже поршило все стоит Она очень грязная. Это не это, это грязь. Она влезла в какую-то это вот грязное болото какое-то и ее сюда привезли. За ней след остался. Я хотел, думал еще можно сделать вот тут след. Ну, ну ладно, нафиг надо. В Тринадцатый я как-то не хочу заходить. Давайте, ладно, короче. Ах. Ну, в общем, в тринадцатом у нас убийца, расчленитель, еще один. Вот тут у него головы лежат: одна голова, другая голова, третья голова. Тут голова, вот тут инструменты, тут он разделывается жертву и тут все, в общем, вот сюда мне не нравится. Это не я делал. Ладно, что я? Тут, вот тут короче у нас уже гараж 6 байков это уже более обеиние байки потому что вот у них тут типа такой вот моторчик стоит как бы, двигатель вот такой вот и они по-другому немного выглядят так что вот. да. и последний у нас там вроде а ага, тут у нас вот такая машинка я так не, не знаю для чего она будет но вот грузовичок маленький Ни о чем даже ну... В общем, он есть. Он если что, даже тупо не выйдет отсюда. Потому что оно открывается вот только до сюда. А получается он не выйдет отсюда. Ну, можно сделать, чтобы он повыше был. Я в принципе, наверное, так и сделаю. Хотя, мне не факт. дальше. Вот они все, все-все-все вроде как пустые потому что я в них просто вроде ничего не делал, потому что... Нет, не, не потому что мне лень, а... Ну да, потому что мне лень. Да, все. Там ничего нет. И вот тут у нас парковочка такая, тут стоят две машинки, и, в общем, и овечка. Овечка атрибут этого города, я сделаю памятник в честь ее. Да, я... серьезно. Я сделаю памятник. Ах. Ну... Вот, в общем-то, и все. Гаражи. Не забудьте проверить 6 по 11. Ой, да что ж такое-то. Ну что ж, всем пока, с вами был Черри. Увидимся.